Так вот, это Викеса. Так вот, это город ракет. Yeah. Так вот, так вот. Мой совет, слушай рот на замок Человек слушай звук Этот трек в этот миг, на нем вик не дурак Но привык слушать шлак на биток Будь готов, ведь итог потолок недалек Опыт урок, копать завод Город ракет, промышленных мест Этот небо ладкост. у нас небо без звезд У нас копать как коп, заступивший на пост. В дурмане как будто в тумане так круто Секунды в минуты невозможное чудо Не похож я на буду, но в гармонии буду Даже тут, если сеет мне смоток Твой путь не отрезок, а луч Мир дверь под замком, а ты ключ ага. твой дух безупречно могуч ты горяч но в итоге на поле ты мяч Прости. прячь за очками глаза ага. плач что погибла мечта Говори, что внутри пустота и ты стал не живее пустая устал да да да ага. хуя -э Ху -э о чем это я, я. Хип-хап, это я о чем это я, это я. А. О чем это я? Хип-хап, это яд, мистер двигает череп, не двигает от мне без музыки ад, да одвинутый двинутый брат, без музла этот путь мрачноват, как пилат, страшноват, как пират. и отважный пилот, бит пробьет черепную, как пуля живот. И за год это не заживет, не спасет, даже ее жажда звука растет, это сор. Так вот, это мысли полет, он качнет, он прорвет, словно трубопровод. А словом бит снова крет, мы дымим, как завод, и в сознаниях важных господ тупим лед. Это город, ракет он взорвет, за момент Вознесет до высот, волны бьют вам в Тут хип-хап, а не рок, и я тот, кто спускает курорт Так вот это мысли полет он качнет Он, качнет. он прорвет словно трубопровод Слово бить снова прет Мы дымим как заводы в сознаниях важных господ топим лед, лед Это город ракет он взорвет. взорвет За момент вознесет до высот Волны бьют вам висок Тут хип-хап, а не рок, И я тот, кто спускает курок Так вот Я тот, кто спускает курок Волны бьют вам висок Тут хип-хап, а не рок, Это город ракет он взорвет, взорвет. Так, так вот, вот. Так, так, вот. вот. Так, так вот. И Кеса по